По сути, вот эту вот иллюзорную форму, якобы обособленное какое-то существа, существования, ее наполняют мысли, ее наполняют чувства, эмоции. То есть все, что человек человеком переживается, осознавается, осознается, фактически вы этим и являетесь вы то, куда вы направляете свое внимание. И если это внимание, оно эм, упирается в какой-то ограниченный объект, еще более меньшей мерности, такой как телевизор, компьютер, вы и, и так иллюзорное восприятие сознания ограничиваете еще больше, вы отрезаете осознание той реальности того опыта, который с вами сейчас происходит и погружаете сознание в еще большую иллюзию ограниченной ограниченного вот какого-то информационного эм, потока. Если это телевизор, то мы можем говорить о том, что там еще действительно куча программ человек получает, помимо того, что обрезает себя от настоящего. И, конечно, мы можем очень много говорить о том, что... Мы можем, все, что мы можем, это только наблюдать mm -hmm. то, что происходит. Но тем не менее, если вы будете, это разные вещи, если вы будете э, наблюдать какую-то агрессивную, да, допустим, видеоигру или э, какой-то боевик. Или если вы будете просто созерцать природу или общаться со своими близкими. И мы не можем говорить о том, что, глядя в телевизор, мы можем развивать свою осознанность. То есть, конечно, можно тренироваться, быть наблюдателем, глядя в телевизор. Если вы стремитесь к осознанию себя, будет намного эффективнее наблюдать внутренний покой и практиковать незатрагиваемость, просто наблюдение, если это будет какой-то естественный объект, если это будет естественная жизнь. Мы не можем говорить о, об обретении чего-то, о эм, поиске какой-то свободы и так далее, потому что все уже свободны. Другой вопрос эм, – направить свой внутренний взор от того, что ограничивает сознание, на то, что делает его действительно свободным и счастливым. Речь исключительно об этом, и не нужно думать, что это доступно только каким-то особенным людям после каких-то определенных ситуаций, ничего подобного. Если вы уже наблюдаете эту жизнь, это уже говорит о том, что вам это доступно, это уже говорит о том, что вы есть само сознание. Если вы вами осознается жизнь, она может осознаваться только сознанием. Это уже говорит о том, что вы луч того самого источника единого сознания. Другой вопрос: будучи лучом, вам может быть временно недоступно осознание источника рождающего волочь И поэтому, может, именно здесь рождается истина, рождается э, понимание того, что любое сознание является уже этим. И ограниченное восприятие – это всего лишь временная иллюзия. созданное вами же, вами же, для того, чтобы вы могли понять, что вы существуете, для того, чтобы вы могли… Эм... Можно много говорить для того, для того, для того. На самом деле это просто происходит. И интерпретаций можно давать много и разных, но в действительности на самом деле причины нет. Это вот просто так происходит. Происходит разворачивание жизни. Зачем — никто не знает. Что было причиной этого разворота, разворачивания, тоже никто не знает. Потому что Вообще, в действительности, это происходит одновременно. И вот это создание и причины и следствия, если начать смотреть этот вопрос, и именно одновременное создание и курицы, и яйца. Вот так это происходит. Здесь нет первопричины. Это просто разворачивается как вспышка, и впоследствии проживается умом как некоторая последовательность из прошлого в будущее. Но изначально это просто так вот есть. И причина, и следствие, и вообще все, что происходит. Было и будет. И этот опыт, который проживается каждым из вас, он по сути и ведет каждое индивидуальное сознание к осознанию себя, себя с большой буквы, к тому, чтобы этот луч, развернувшись в определенной точке, отразил источник его испускающий. И именно в этой точке мы понимаем, мы как я высшая, я понимает, что оно есть. Именно в этой точке это можно понять. В то время, как, когда само осознание жизни, оно просто происходит. Мы просто зеркалим опыт, который есть. И вот этот вот опыт, который эм, проживается со сознанием, вот он как раз и ведет вот это вот сознание в конечном итоге. К развороту за счет благодаря к развороту ума внутри сознания за счет которого мы можем видеть себя и здесь мы говорим о том что не может быть никакой несправедливости в жизни. Что все, что нам кажется несправедливым, все, что нам причиняет боль, это не жестокий враждебный внешний мир. Нет, это, это тот опыт, который на самом деле на глубинном уровне мы создаем себе сами. Да, конечно. <соединяющие> я вот этого и боялась. <соединяющие> <соединяющие> Не бойтесь. <соединяющие> <соединяющие> а он говорит? <соединяющие> <соединяющие> а, в общем, вот вы говорите опыт, но это кармические связи, да? Вот я, например, вчера очень осознанно поссорилась с соседкой. Серьезно. <соединяющие> <соединяющие> Ну, я сейчас с ретрита приехала, вот это ощущение, когда ты вот на что-то смотришь, и тебя куда-то засасывает. Я пришла, села в комнате. Раньше бы я, наверное, там как-то переживала, ах, зачем? Но я поняла, там ситуация была такая бытовая, и у меня не возникло ни одной такой... Ну, вот я не переживала по поводу того, что произошло. Я поняла, что это долго длилось, сейчас это взорвалось, почему-то перед э, сатсангом... Меня так, я смотрю на это и понимаю, что так проходит. Со мной происходило, ну когда меня в свое время били, а теперь я все что-то сделала. Вот. Я к тому, что кармические вот эти вещи, они же все равно, мы их проживаем. Ну что такое карма? Можем посмотреть. Это не как. А, Во-первых, карма это просто причины следствия. И фактически это следствие, оно как раз и показывает нам то, что э, когда-то было совершено движение от себя, когда совершается от себя, от своей истинной природы, когда совершается это движение, когда мы идем против любви, против э, от любви к окружающим нас людям, ну, то есть проявляем не любовь, проявляем злость, агрессию, ненависть. Ну, вот всегда, и всегда... именно благодаря э, вот этому следствию мы и видим, что была допущена ошибка, когда с нами поступают так же. Но дело в том, что следствие на самом деле это не только негатив. Карма — это не только негативное следствие. Карма также есть и следствие... Положительное, когда с помощью наших поступков да, мы, наоборот, видим, привлекаем в свою жизнь какие-то энергии, которые нам также отзываются хорошо, ну, делают, приносят добро в поле нашего восприятия. Я просто почувствовала, что вот, вот этот огонь, ну вот я вот после ретрита почувствовала в себе вот этот огонь и подумала, ой, сейчас бы никому не навредить. Ну вот серьезно, вот я чувствую, что у мне очень… Очень много силы, да, появляется, освобождается, и здесь очень важно мудро ей распоряжаться, потому что индивидуальное сознание хочет скинуть эту силу, эту энергию. И она, как правило, если психика недостаточно подготовлена человека, то это может как раз эм, выплескиваться через агрессию. И это, как правило, мы обычно и видим. И понаблюдайте за собой. Если у вас проявляются какие-то негативные эмоции, но вы осознанно их просто наблюдаете, вы затем можете увидеть, как у вас стала больше силы, если вы ее не выплескиваете через эту агрессию, а осознанно как бы просто наблюдаете ее, принимаете эту силу. Можно еще так сказать, освобождаете внутри своего индивидуального сознания как бы пространство для этой силы. Вот, которая накапливается, когда мы долго э, пребываем в осознанности. Там очень долго. Да, да. Вот еще такой момент, я вот э, чувствительная, я вот почему-то вот смотрю на вас, и у меня сердце замирает. И это, и это с любой пробужденной. мне такое чувство, что вот если я к вам вот подойду, вы меня убьете. Ну, не физически, конечно, не физически. Yes. Это я проходила еще с одним мастером. Я взяла уже, по, вот это меня что-то такое накрыло. Я взяла, притаилась там на сатсанге на, на ретрите и посидела. И вот на меня как будто бы что-то спустилось. Я, я просто не чувствовала тела несколько дней. Вообще хожу по земле и смотрю, что я не я. я.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 Я же не ко всем хожу, я вас почувствовала, вашу красоту, и так меня вот влечет это, и вот пошла, что-то тонкое такое, что-то я за ним наблюдаю, наблюдаю. Внешние формы – это всего лишь, Нет, это как тень. Это даже не внешняя, это что-то… Внут... Что Внутреннее, да. И то, то, что скрыто за всеми внешними формами, оно одно у всех людей. Оно одно. И когда вы ощущаете вот этот какой-то внутренний отзыв, по сути, вы себя же ощущаете. Вот, потому что в конечном итоге это одно просто разными формами. И вот эта вот иллюзия, которую сознание с детства так старательно нарабатывает, огражая, ограждая себя от внешнего мира.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 кого-то другого человека, вы начинаете в нем видеть себя. По да. Да. Ой, спасибо. Я прямо голова запнулась только. А можно еще? Сейчас. Может быть, у меня вот на ретрите открылось это, ну, наверное, пять дней. А первый раз у меня открылось это там два дня. Когда я зашла в метро, после первого у меня стресс был, а потом случился такой момент. Я просто это почувствовала, что это настолько огромное, и что если это навалится на тебя сразу, то, может быть, коробочка-то и не выдержит. Ну, так я, может быть, простыми... И я благодарю вот каждый раз, когда вот эти вот моменты случаются. Не знаю, все благодарю по вокруг и всех за то, что это с тобой происходит. Да. Это настолько, это невозможно описать никакими словами. Вообще иногда кажется, что все наши слова для этого, они такие маленькие. Да. А знаете, что не выдерживает вот этого потока? Не выдерживает эго. Потому что эго, оно, вот эта энергия, она вообще действует в противоположную сторону. Энергия, концентрирующая сознание на, на конечной форме, она по сути создается движением ума. И она идет на э, вот эта вот концентрация в конечное. Она как раз и создает вот это вот стремление все делать только для себя. Здесь создается вот какая-то вот такая вот грань э, чувства, может быть, даже собственного превосходства какого-то, когда вот мы именно все втягиваем в одну точку, как бы втягивается в одну точку. Вот. И в то время, когда мы говорим об осознании, вот вообще всего, это наоборот полная отдача всему пространству. Это противоположное движение. Издача, да? да? И здесь мы говорим о том, что эта точка, она раскрывается, и вот именно за счет вот этого раскрытия противоположной энергии она, можно так сказать, исчезает. Она просто выворачивается. Ос ославить, то, что я чувствую, что я такая важная. Вот я недавно по-честному стала на это смотреть. И меня так везде надо... Ва вот эта важность... Кто-то во мне уже устал от нее. Зачем мне эта важность? Ну не успею я там чего-то. Ну пошлют меня куда-то. Ну, Даже... Серьезно. Я по-честному стала уже себя... Исследует, думаю, Света, так сколько можно этой важностью везде себя заграждать. У уже оно настолько... Оно вот тут и болит, в сердечном центре, вот эта важность. Mm -hmm. И оно, оно, кажется, такое тонкое, вот эта важность приходит, оно раз тебе mm. А Вот это вот движение энергии в конечную форму, оно подпитывается мыслительным процессом, мыслительным диалогом. Именно поэтому а, указывается на то, насколько важно начать наблюдать мысли. Потому что как только мы перестаем отождествляться с мыслительным диалогом, потому что что такое мысли? Мысли — это, по сути, точно, такой же, точно такая же концентрация на конечной форме, только тонкого плана ментального. Начиная от того, что... Любая мысль, в принципе, вы посмотрите, большая часть мыслей, которые приходят к человеку, около 80%, а то и больше, она, они начинаются со слова «я». Но что человек… «Я», «мне», «для меня», «моё»… Понаблюдайте за собой. Но что именно человек подразумевает под «я»? Он же как раз подразумевает эго, ну то есть обособленное. «Я» как э, какая-то вот форма и окружающий мир. Вот. Таким образом, когда человек отождествлен с мыслями, он своим, когда сознание отождествлено с мыслями, оно своим вниманием питает иллюзию обособленного существования, потому что все мысли, они зациклены на конечной форме. И как только мы начинаем наблюдать эти мысли, как только мы эм, отцепляемся от того механизма, который зацикливает сознание на чем-то на обособленном, на вот этом вот этом наборе концепций, на наборе иллюзий, фактически, о нас самих, как о ком-то отдельном. Как только мы начинаем это все наблюдать, это начинает ослабевать, потому что, погружаясь в мысли, мы становимся этим, как только мы обрезаем утечку силы сознания в это поле, в поле вот, вот этих вот концепций отделенного существования. Все, оно перестает питаться, а без подпитки иллюзия она исчезает. Это, это просто тень, которую вы питаете, которую вы создаете, которую вы творите своим вниманием. Как только вы перестаете это делать, она растворяется здесь даже речь не идет о, о, о там, убивании эго там, все, иногда любят да, какие-то такие вот о, о, драматические фразы убить ум", там, и так далее да нет это просто распознается как несуществующее когда мы перестаем это питать своим вниманием своей верой в это анализировать. Каждый раз, когда я чувствую себя важной или чем-то обиженной, я просто на это смотрю. Смотрю, там, ну включается ум, там, смотрю, смотрю. У меня был такой момент, когда я смотрела свою агрессию. Я смотрела и даже смотрела, сидела, сидела, дрожала, у меня руки дружоли. Я потом раз смотрю, она все раз, раз, раз, куда-то разбилась, и все, и никого нет. Я сижу в какой-то пустоте. Это просто опять-таки какая-то важность, она, она какую-то роль на себя приняла, что-то она Будет да вот этот агрессия вообще негатив агрессия ненависть злость она существует до тех пор пока эм, мы вот так вот зажимаемся пока мы есть вот этот вот комочек вот, и мы мы можем даже наблюдать вот эту вот свою так сказать скомканность да как сознание до обособленного какого-то такого эм, объекта вот мы можем даже это наблюдать но как только мы идем своим наблюдением не просто на поверхность на как это сказать, как, на не просто как на наблюдение обертки да, вот это вот обертки как эмоции негативные как только мы устремляем свой взор глубже мы да. Мы видим, что там ничего нет. Спасибо. Там вопрос, передайте, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Ольга, меня зовут Андрей. У меня вопрос такой. А вот с глаз, когда ты говоришь, вот у меня все хорошо, у меня все супер. Да? Ни в коем это случае. Случай. Что вы? Да? Чем в хуже. На чем... следующий же день происходит совершенно обратное. Вот. А почему так происходит? Потому что вы верите в то, что существует какой-то сглаз, и на следующий день будет что-то обратное. И вы сами это вот, своей вот этой веры притягиваете, подпитываете. В действительности этого нет. И если вы поверите что а, это всего лишь иллюзия, всего лишь концепция, в которую вы поверили, которая вызывает таким образом вашу жизнь подобные обстоятельства, они перестанут, это перестанет работать, это работает до тех пор, пока вы в это верите. А Как вот перестать в это верить? Это вот можете? Ну... Сказать, как это сделать. Распознаванием механизма, который эм, задействован в вашей вере, вот этой вот концепция, можно даже конкретно, кстати, не называть какого именно рода эта концепция, да? вот там, вера в сглаз, или это вообще может быть все что угодно. Но, вот, в принципе, вот, если есть какой-то момент вот, каждого из вас, который цепляет, который приносит неудовлетворенность, апатию, уныние, вот, вот, каждый может вот, вот это вот сейчас рассмотреть на данном примере, что это такое, допустим, какое-то утверждение, да, в которое мы поверили. Это всего лишь фраза и предложение, которое было создано в нашем уме, ну, то есть оно осозналось. Мы его эм, выстроили да, в логическую цепочку символов там, слуховых или визуальных, вот мы это увидели, осознали, поверили. И начали после этого подпитывать различными эм, как-то сказать эм, мыслительными такими эм, сказать верить в то что происходит вопрос как перестать верить вот для того, чтобы вот любой негатив, который идет к человеку в жизни, это вот концепция, созданная его верой. Но разрушить ее мы можем осознанием того, что вот эта вот концепция – это просто пустышка, которую мы когда-то просто взяли на вооружение и посчитали и наделили силой. Но если вы рассмотрите, что в действительности э, есть вот то, что вы поставили на пьедестал, да, вот такой вот веры, что, например, эм, кто-то считает, что э, вот эта жизнь создана из страданий, и все, что остается, это только вот каждое утро просыпаться и страдать, или что, например, кто-то там считает, что его все время все придают ну вот какие-то такие драматичные Ну это конечно крайности, но в действительности у человека очень много целый набор всех этих концепций, но это, всё, это это вообще в действительности ничто. потому что эта фраза несущая в себе какой-то смысл, это всего лишь энергия, информационная энергия. Это точно такая же энергия, из которой вообще состоит все, что вы видите. Точно такая же энергия, просто другого свойства, другого э, вибрационного диапазона. Например, у плотных э, предметов это медленный диапазон вибраций. У более тонких он более высокий. Вот и все. информация, в которую вы верите, тоже несет определенную вибрацию, но в действительности это эм, точно такое же ничто, как вот все, чем все наполнено. И вы играете с этими концепциями просто... Эм, грубо говоря, лепя вот снежные комки из общего снега. Из общей массы снега человек берет вот просто вот эту вот энергию, вот эту силу, лепит, что ему нравится, любую какую-то фигуру, и начинает с ней ассоциироваться. Речь сейчас о личности. И когда вы понимаете, что вы можете из этого снега слепить круг, куб, треугольник, вы лепите. Это не эм, снежок сверху нападал и сделал э, вас причастным к определенной концепции. Например, меня сглазили, да? А то, что это вы сами эту концепцию внутри своего сознания слепили своей верой. Спасибо. <с Ferian> ответ. Ой, а что вы можете рассказать о душе человека? <с patients> Ух, <с IF> уже рассказал, что это иллюзия обособленного существования для получения определенного опыта Никаких задач, в нет, там, речь не о задачах а речь о возвращении к дому о распознавании себя вот в этой множественные шелухи концепции. Из задач, целей, желаний, предназначений. Вот это вот все оно создается умом для создания движения. Пока вы идете э, к цели пока вы видите перед собой задачу, предназначение, вы идете. Это собственно говоря то, что э это является двигателем движения ума. И до тех пор пока мы будем размышлять о предназначении задачах и целях, мы будем идти. <связывая> <связывая> ровно до той степени, пока однажды мы просто не остановимся и не закончим это делать. И как только мы останавливаемся, вот эта вот иллюзия, создаваемая движением ума, она рушится. И мы видим, что э некому и некуда идти. что вот эта вот игра э в цели, она как раз и создается тем, что для того, чтобы мы вечно куда-то шли. Потому что пока есть цель, нам есть куда идти. Но дело в том, что куда бы мы ни шли, в любую сторону вообще абсолютно, куда только можно, в любую. Вы никогда не придете <смех> туда, куда на самом деле идете. Это действительно так. Потому что человек, куда идет человек? Человек идет к покою. Человек идет к абсолютной любви. Вот что он ищет в любой цели, в любом желании. Но он может это обрести, лишь остановившись. Если обретенное является следствием получения движения, то это всегда будет конечное, конечное. как сказать, конечное получение, конечный, конечный объект, конечное проживание. До тех пор, пока мы эм, стремимся найти вот эту вот абсолютность в каких-то конечных внешних формах, а идти мы можем только к внешним формам для того, чтобы двигаться внутрь себя нам нужно остановиться, потому что наблюдение себя возможно только из покоя. Это обратное движение ума. Но если мы идем к покою вовне, мы его обретаем, но временно. Потому что любое внешнее счастье, любое получение чего-то желаемого и так далее, это всегда... Конечно. Знаете почему? Потому что эм, вопрос не в обретении. Вопрос не в желаемом. Не в обретении желаемого, а в желании. Понимаете? До тех пор, пока ваш ум чего-то хочет, он никогда, он не насытится, чтобы не получал. Но как только вы понимаете, что, что вы не можете насытиться вот этим вот внешним, вот тогда вы можете, наверное, даже так естественным путем приходите к тому, что, чтобы развернуться вглубь себя. Потому что если бы... объекты содержали в себе действительно вот эту вот любовь и покой, да, к которым все люди стремятся, вот объекты, к которым стремятся все люди, неважно кто, кто к чему, то мы бы останавливались, получая то или иное, но люди не останавливаются. Именно этот факт говорит о том, что не желаемое содержит да, то, что мы ищем. Не эм, желаемое является двигателем ума, а желание, которое сам же и производит, сам, сам же человек и творит внутри себя. Осознание этого факта приводит к тому, что мы понимаем, что мы никогда не достигнем того, чего мы хотим. Потому что даже это бесконечно. То есть мы тогда достигнем, конечно, почему же нет? Но нужно понимать, что это, за этой целью будет следующее, и так до бесконечности. Мы не достигнем истинного покоя через, внешне, через стремление к внешним объектам. Определите, пожалуйста, что такое покой, что такое любовь, абсолютная любовь. Это состояние сознания, это состояние сознания за гранью ума, его невозможно. Это всего лишь эм, наметки, намеки. Но это нельзя каким, на самом деле это нельзя никак объяснить и описать. То есть этого нет? Это это есть, но в абсолютной абсолютности, когда когда вы есть это, нет того, кто это интерпретирует. Там нет дуальности. Это за гранью ума. Вы не можете это описать дуальным языком. Вы не можете передать мелодию с помощью э стола. Вы понимаете? Речь о разных уровнях восприятия. Вы не можете из измерить температуру тахометром. Это то, это то же самое, что пытаться объяснить истину с помощью трехмерного ума. Именно поэтому и говорится только о намеках каких-то. Как как я... А понять хочет ум, который при этом должен быть оставлен, потому что эм, пока вы цепляетесь за понимание, за интерпретацию, вы не можете этим стать. А то, о чем говорится, это абсолютное состояние покоя. Вы можете только этим быть. Понимаете? Вы не можете это понять. Но вы можете этим стать, проследовав указаниям, указателем, который передаются, которые говорятся. Здесь вопрос не в понимании, а скорее в улавливании сути и применении этого на своем опыте. И только тогда вы можете этим стать, но не понять. Потому что, как только можно, конечно же, что-то начать объяснять и хотя бы образно, но опять же, это будут всего лишь такие вот некоторые, как маркеры для вашего ума, которые потом будет искусственно это создавать для проживания. Потому что вы можете проживать этот покой, любовь, но это может быть точно так же созданием ума. Когда люди просто… Нужно понимать, что до тех пор, пока вы что-то осознаете, это еще не это. Потому что что бы ни осознавалось, это и есть всего лишь движение ума. Осознание чего-либо может происходить только тогда, когда есть разделение, дуальность. Но когда вы есть истина, это вы можете только этим быть. Вы не можете это никак интерпретировать, объяснять, создавать, творить внутри себя. Потому что как только вы что-то творите, это сразу же движение ума, только это движение ума – это иллюзия. И Ум, конечно, да, цепляется, и происходит подмена понятий и так далее, и так далее. Но как только мы выходим за рамки ума, мы становимся этим. Мы, потому что мы эм, становимся едиными, мы сливаемся с тотальностью. И там уже нет ни интерпретирующего, там уже нет ни объекта, субъекта. Там нет того, кто бы интерпретировал и что бы мог интерпретировать. Вот это то, о чем мы говорим. И именно потому, что там нет возможности вот этой вот интерпретации, мы не можем это никак объяснить. Только если это не идет там какая-то очередная игра ума, вовлекающая там, в какую-то очередную игру, там, со всеми этими астральными путешествиями, осознанными сновидениями который, по сути, в своей есть всего лишь движение по такому же умственному, умственной реальности, как физический план, только более тонкий. И все. Если вы хотите осознать свою истинную природу, вам никогда это не даст изучение ментальных умственных миров. Какие бы тонкие они ни были, какие бы высоковибрационные, многомерные они ни были. Это будет всего лишь все то же самое движение ума, какое бы оно там ни было прекрасным, красивым, заманчивым. Не все так просто. Вот, кстати, хорошо... Это шутка, это шутка была. Дело в том, что... И не все так сложно, потому что сознание каждую ночь возвращается в источник. Это тот самый глубокий сон, он как раз и есть. Растворение индивидуальности в источнике когда у вас теряется просто самоосознание, и вы перестаете осознавать там какие-то умственные картинки, ну вот сны вот эти вот движения. Поэтому в действительности здесь вопрос осознанного восприятия единства через индивидуальное сознание. Потому что как-то стать э, стать единством, стать источником бессмысленно, потому что мы уже все это есть. Уже все это есть. Но ш, ш, ш, что, э, к чему все идет? Вот это вот естественное стремление индивидуальности, да, познать вот это… Вот, Единый океан — это осознание единством самого себя через индивидуальность. И здесь мы как раз и говорим о том, что это путь только познания себя, только направление своего ума вовнутрь. И если говорить о смерти, как о прекращении осознания этой реальности, то это эм, просто подобное временному погружению в глубокий сон, за которым последует другой сон. Он может быть более тонкий, более плотный, как дальнейшая физическая реальность. Но это не, не совсем то, о чем мы говорим, об осознанном. Восприятие вот этого единого океана, которым все является. Вот как бы в этом и есть ценность, когда это восприятие происходит через индивидуальность осознанную, а не просто это полное забвение и растворение в источнике, которое происходит с каждым из вас каждую ночь. Вот это все. Здесь мы не говорим о том, о каком-то достоинстве слиться с источником. Это со всеми происходит. Это, здесь нет ничего такого естественного. Если вы сознание, то вы уже есть как раз, с чего и началось, вот этот вот луч света. Вы уже есть этот источник, благодаря которому и происходит осознание. Закрой окошко пожалуйста. Здравствуй. Да, здравствуй. А, хоть ты и сказала, что источник един, но та форма, через которую сейчас мы это слышим, она прекрасна. Спасибо. А, несколько вопросов. Первый про наблюдение и осознание. А сейчас у меня это получается только в неком искусственном состоянии, когда это медитация или покой, и это не обычная жизнь. То есть когда выделено особое время на наблюдение, скажем, прогулка или что-то, йога. А когда это обычная петербургская жизнь, наполненная движением, активностью, принятием решений выбрасывает тут же то есть это три секунды и уже нет нет наблюдения сознание есть только гонка и вопрос а подскажи посоветуй как будучи функциональным будучи все еще телом который нужно с которым нужно что-то делать как это совмещается с обычной жизнью да очень хороший вопрос потому что мы привыкли полностью отдавать свое внимание на то или иное действие, там, разговор и так далее. Но на самом деле внимание, будущее одним из свойств, одним из аспектов сознания, это достаточно... Не просто какое-то многомерное понятие, но оно намного более сложное, чем человеком воспринимается. И мы... В действительности внимание может делиться. И вы осознанно... Можете... осознанному, можете с <свят> Саботаж идет, да? <свят> Человеку важно понять, что <свят> то, что с ним происходит, это... Вот это вот отождествление, которое захватывается, благодаря которому захватывается внимание, оно... Хорошо. А там, кто знает? Наподобие того, как вы можете слушать радио, и при этом читать газету, раздваивая свое внимание, подобным же образом вы можете его раздваивать при общении с другими людьми, при совершении действий в мире. То есть достаточно всего лишь какой-то небольшой процент этого внимания уделять на взаимодействие с внешним миром, но большую часть этого внимания она должна оставаться в покое. И эм, как только вы начинаете обращать на это вот, свое внимание, на то, что это может быть, в первую очередь, на допускание этого, потом на распознавание этого в себе, вот. и это просто нарабатывается вот, в жизни, но с пониманием того, что эм, вы не обязаны полностью отдавать свое внимание при общении с человеком, вовлекаясь в его проблемы, забывая о своей истинной природе. То есть вы можете без проблем с кем-то общаться, а, даже ругаться, вот, или что-то такое, или, может быть, даже играть в компьютерную игру, но это... Да, самых таких... Оставаясь при этом в покое наблюдая за тем, кто сейчас разговаривает ну, в качестве меня, то есть за процессом, который происходит. Можно и так, но речь сейчас говорится не о наблюдении, а о, об осознавании покоя, из которого говорится. Это не наблюдение говорящего? а наблюдение покоя из которого исходит отговареще из которого происходит говорение. И еще вопрос про иллюзию а, осознавая ее такой личный может быть вопрос как тебе интересно то есть какой смысл или какой интерес пребывать мне здесь если ты ее понимаешь если ты ее видишь. И если у тебя какое-то другое восприятие именно на физическом уровне, то есть как ты видишь мир, поменялось ли это восприятие после, после осознания, а говорилось не такое ранее из других источников, что на самом деле моменты, они, они не продолжены, то есть они не длятся непрерывно, как мы их воспринимаем, а это как дискретные отдельные ну, вспышки или... Что-то. А просто психика так настроена, что мы воспринимаем это как единый процесс. А на самом деле это отдельные моменты. Осознание? Нет, когда это отдельные моменты, это называется просто опытом. И это было отдельными моментами до глубинного осознания. С тех пор всегда наблюдается покой, чтобы не происходило. Вот. Всегда. Сознание, оно при восприятии вот этой дуальной реальности, оно следует так же, как и вся эта жизнь неким волнам. Это не может быть стабильно на определенном уровне, о каком бы уровне мы ни говорили, о каких бы высоких мы ни говорили. Это всегда это живо. Вот, это всегда вот спонтанно, это всегда вот как-то вот так. Но другой вопрос, что несмотря на некоторое движение внутри вот этого единства, всегда остается видение и осознание истины. Сознание всегда остается в покое, даже если может проживаться какая-то негативная эмоция или ситуация. Даже можно там плакать или что-то еще, и а, в, внутренне будет покой. М -м. Касаемо восприятия, дело в том, что вот это вот восприятие, дуальное восприятие вот этих вот ограниченных форм, оно происходит до тех пор, пока вы эти формы как-то называете, до тех пор, пока вы отредестлены смыслительным процессом, смыслительным диалогом. Но как только вы начинаете, как только начинает происходить осознание тотальности, вот эти вот ярлыки, они отклеиваются. И а без этих ярлыков есть просто единство. Когда вы, если можно так сказать отучаетесь, может, когда это перестает с вами происходить на наклеивание вот этих вот ярлычков повсюду, чем человек с детства учит активно вот этим вот заниматься пришлепыванием каких-то штампов на всех уровнях, на уровнях личностного восприятия внешнего, как только мы перестаем вешать эти ярлыки. Как только мы их начинаем видеть, они начинают слетать. А без этих ярлыков ничего и нет. Нет ничего. Они есть до тех пор, пока вы их э, создаете, пока вы их клеите и видите их. Пока вы видите ярлыки, вы будете их видеть. Но как только вы увидели истину, эти ярлыки уже перестают для вас существовать. Это не значит, что я вас не... что через это тело вы видитесь, как моя рука, моя как этого индивидуального сознания, как этого тела. Речь сейчас не об этом. Конечно, есть осознание каких-то ограниченных форм, но речь о глубинном восприятии. Речь о понимании того, что все едино. И когда вы погружаетесь в покой, конечно же, эта жизнь начинает раскрываться перед вами не только этой мерностью. И, конечно же, начинаются осознаваться и другие слои реальности. И именно... И это и является вот этим вот постоянным восприятием покоя, как единого океана на фоне которого происходит вот эта вот иллюзия, как игра теней, вот этот вот театр теней, то же самое. Там вот есть какие-то фигурки кем-то. Но вы понимаете, что эти фигурки, они не настоящие, хоть они кого-то и изображают. И если с ними отождествиться, вы можете даже поплакать вместе с ними или посмеяться. Но вы понимаете, что это всего лишь игра теней. Возможно, благодаря источнику света. Тень сама по себе не может существовать. Она не самодостаточна. Тень творится, творится светом. Но сама по себе она не существует без вашего света, без света вашего сознания. И когда вы понимаете, что вы свет, а не тень, вот тогда вы понимаете, что все есть свет. Да, могут быть какие-то тени, которые вы видите, которым кажется, что они действительно самосущие, они действительно творят эту жизнь. Но это всего лишь кажется им. Уберите источник света, будет ли... Что превратится, чем, что останется от тени? Она сольется с пустотой. И вот эта тень, по сути, и является эго. Вера просто. Эта тень создается концентрации сознания на ограниченном объекте который отбрасывает эту тень, о которой мы сейчас говорим. Но как только вы перестаете концентрироваться на вот этом вот эм, ограниченном объекте, перед вами и источником больше ничего не стоит. Вы его спокойно осознаете, наблюдаете. Но как только при взгляде на небо вы смотрите на дерево, вы не видите небо. Понимаете? Вот про это же. Пока мы смотрим на свою личность, пока мы смотрим на эго, мы не видим небо. Мы видим тень, мы видим конечный объект. Но если вы смотрите на само пространство, если вы смотрите вглубь, на источник всего, который проявляется через все живые формы действительности. Тогда вы видите и сам источник, тогда вы видите в любом проявлении жизни саму суть этой жизни. Сейчас очень много информации про переход Земли на новые измерения, про добавление какой-то мерности. Это тоже из разряда того, о чем ты сказала, игры ума или игры... Да, игры ума, которые просто добавляют, скажем, красок или интересов в эту иллюзию или нет? Да, да, об этом сейчас... Накал информации везде. Готовьтесь, переходите, готовьтесь. Вы, конечно, можете готовиться, но вы должны понимать, что любой переход может совершиться только вами. И если вы ищете какого-то... Если вы ждете дату через 10 лет, когда там все по щелчку и все хоп, на это ждет ум, вот как раз идя к очередной цели, потому что этих дат их был миллион. и еще такой же миллион будет. лишь бы вы прямо сейчас не остановились. лишь бы вы думали и ждали, что это вот произойдет когда-нибудь. Скоро, скоро, да, скоро со всеми, все вместе в четвертую мирность. Вы, главное, сейчас не вздумайте остановиться и посмотреть на свою истинную природу. Ни в коем случае. Понимаете? Это информация именно из этого рода, уводящая вас от своей истинной природы, уводящая вас от осознания настоящего. Потому что истинный переход — Сознание может сделать только внутри себя, развернувшись глубже. А все остальное это всего лишь информация, уводящая как можно дальше. Спасибо. Оль, вот как раз ты закончила, и вот объясни, пожалуйста, как практически развернуться внутрь себя вот мне конкретно как это сделать речь о распознавании покоя на котором на фоне которого происходит осознание на фоне которого вообще творится жизнь и распознать этот покой мы можем, погрузившись в пространство, на котором все происходит, а не в конечные объекты. Это применимо ко всему, это применимо начиная от физической реальности, Потому что когда вы можете каждый на себе понаблюдать, когда ваш ум, ваше внимание погружено в какой-то конечный объект, то вы на нем концентрируетесь. Вы не видите уже вот это вот пространство, вот это свободной жизни, которая просто течет. Но то же самое касается и внутреннего мира, внутреннего сознания, которое происходит внутри каждого. <связь> вот если э, двумя словами, то отцепиться от отождествления с конечными объектами. <связь> то есть увидеть, что внутри вас существует не только мысли, не только мыслительный процесс, но и покой на фоне которого, благодаря которому это вообще происходит. Потому что именно этот покой, он и есть той силой, он, он и является той силой, благодаря которому происходит мыслительный процесс. Если я увидела, этого уже достаточно? Этого недостаточно, потому что все еще есть видящий. Пока вы наблюдаете, вы можете выйти из отождествления, да, вот с этой суетой, пока вы наблюдаете. Но если вы все еще наблюдатель, вы еще не это. Вот. Дальше что делать? Идти вглубь за наблюдателем, за наблюдаемое. Увидев внутри себя вот эти вот конечные объекты в виде каких-то мыслей, например, направлять свое внимание за них, а не на них. Это то, о чем мы сейчас говорили. Смотреть не на дерево, не на мысль, а дальше. На небо. Направлением своего внимания за мысль. За мысль. Мысль всегда происходит во времени, так как это движение ума, любое движение ума, оно возможно только во времени. Направлять свое внимание туда, где этого нет. За мысль, да. То есть вы увидели зарождение мысли, можете направить свое внимание до, если вы не можете увидеть то, то поле, на котором оно творится. направив свое внимание до рождения мысли, вы как бы ум как раз и разворачиваете в то пространство, в то пространство покоя, где, нету, где нет вот этого движения субъектно объектного Потому что до тех пор, пока вы наблюдаете мысли, пока вы наблюдатель, вы можете быть наблюдателем, но это все еще сфера ума, сфера дуальности, просто более тонко ментальной. Но если вы разворачиваете свой ум в пространство, где нет субъектов-объектов, как раз там вы с ними сливаетесь, становясь им. Это и есть вот та точка, где эм, оставляются вот эти вот иллюзии, В прямом смысле слова. Это прямое указание до мысли, это направить свое внимание до появления мысли. То есть, например, любая мысль вами сейчас осознается. Вы ее, если вы ее уже наблюдаете, значит, ну, вы ее наблюдаете. Вот. Вы ее осознали, и вместо погружения своего внимания дальше в эту мысль, подпитывая ее, разворачивая, да, все как некоторое событие, воспоминания или фантазию. Вы направляете свое внимание, пустота, и да. Пустота, и да, и таким образом вы обесточиваете внутреннее мышление, не подпитывая его своим вниманием, вот. и направляете свое внимание именно в покой. Чем больше покоя вы будете осознавать, тем кто-то уже осознал, да? да? Понялась, Тема будет да. Веселее. Мне веселее. Оля, можно? Да. Спасибо. Вы знаете, в детстве было часто вот это чувство осознанности вот такая вспышка, яркая такая, я это помню хорошо, вот. Мне где-то было лет 12, когда я сознательно решила от этого отказаться. И я помню причину, по которой я отказалась. Мне причинили боль, и я сказала, что я отказываюсь от осознания, что больше не чувствовать боль. Сейчас, понимая это, почему я отказалась, и соглашаясь с тем, что мне, возможно, будет больно, я соглашаюсь с этим, но вот осознанность, она не возвращается. Это то, что с вами всегда происходит. Вы не можете это потерять. Вы можете это потерять, только отождествившись с иллюзией, отождествившись э, вот с каким-то э, конечностью внутри себя. Но осознанность, она всегда происходит. Том, это сознание, благодаря которому вы осознаете то, что с вами происходит. Мы не говорим сейчас о каком-то особенном состоянии сознания. Осознанность – это то, что есть у каждого. Вопрос просто расширения этого за счет своего внимания. И все. Здесь не нужно быть ни каким-то особенным, ни что-то такое специфическое, да, так, я не знаю, там какие-то способности. Нет, это есть у всех. Осознанность это способность к восприятию. Вот, и все. Как только вы направляете туда свое внимание, вы э погружаетесь, расширяя внутри себя вот эти вот рамки ограниченные эго, ну, что такое концепциями, с которыми отордиссируется сознание. Вот. Как только вы погружаетесь в осознанность, эти э рамки начинают рушиться, не имея под собой опоры в виде веры, потому что они строятся за счет мыслительного диалога, за счет отождествления с мыслями. Все очень просто. Но как только вы начинаете все это наблюдать, все это рушится, потому что вы перестаете питать эту иллюзорную личность, с которой отождествились. Вот, вот как раз-таки в детстве присутствовала вот эта вот состояние, когда в какой-то момент наблюдателя не было. То есть наблюдатель становился наблюдаемым. И было все просто. Действительно, в этом состоянии ничего особенного. Все очень просто. Но при этом была радость. А сейчас при мысли «я есть, я пытаюсь себя осознать», но ничего не происходит. А что должно произойти? Ну... Такое Шесть. же состояние, когда все просто. Конечно, вы до этого сколько лет себя заставляли верить, что все тяжело. <свят> Здесь вопрос распознавания вот этих вот иллюзорных концепций, к которым приклеилось ваше сознание. А в какой момент оно приклеилось, если в детстве это было все естественно? Это было связано с моим отказом из-за того, чтобы я стала менее чувствительной, то есть чтобы я не чувствовала боль. То есть для меня боль, скажем, не физическая, не какая-то такая телесная, а именно вот душевная. Мною она воспринималась как какая-то трагедия. И вот чтобы стать менее чувствительной, вот я... Как бы вот, это это скорее, скорее игра ума, потому что на самом деле отождествление оно происходит э, вместе с зарождением мыслительного процесса. Игра им, ума началась именно тогда или, и, или сейчас это происходит? И тогда, и сейчас, да. Это такая сложная игра в игре. И чем больше вы в нее играете, тем глубже вы заходите в эту зеркальность истины тем дальше вы от свободного осознания источника. И не нужно в этом копаться. Что было первое, это в этом можно вообще бесконечно копаться. Некоторые умудряются даже до прошлых жизней <сих> докопаться. <сих> а их было. Так как их было очень много, то этим можно вообще заниматься. Нет, я предпочитаю иметь дело с тем, что я знаю, что есть как факт. Поэтому я говорю о том, что я а помню что, как а факт. А что у вас есть как факт сейчас? У меня сейчас есть как факт. Э Вашего э прошлого у вас сейчас нет. Если вы, вы имели дело только с тем, что. Вы осознаете, вы осознаете вот это пространство? Здесь нет никаких ситуаций из вашего прошлого? Все вот эти вот иллюзорные принимания каких-то решений — это всего лишь концепция, в которую вы верите? То есть этот отказ ни на что не повлиял в моей жизни? Он сейчас влияет на то, что вы верите, в то, что вы когда-то отказались, и из-за этого теперь не можете ничего воспринимать. Выкиньте весь этот мусор. Зачем он вам? Зачем вы вообще об этом думаете? Если у вас есть возможность напрямую воспринимать то, о, о чем вы мечтали, о чем вы мечтаете увидеть то же самое, что и в детстве, вот вы сейчас это воспринимаете. Но вы рассказываете об осознанности, это очень очень сильно похоже на то, что я, я чувствовала в детстве. А это очень еще? похоже на то, что вы чувствуете прямо сейчас, если отцепитесь от всего этого, от, от, от того, что вы не можете это почувствовать сейчас. Здесь вопрос не в том, что вы можете или не можете, вы это уже чувствуете, просто разрешите это увидеть в себе. Что мешает мне себе разрешить это увидеть? Ваше пристальное внимание на прошлом. Вы эм, прикованы своим ну, вот сознанием, своим вниманием вот к этим концепциям. Хорошо, спасибо. Поймите, вам здесь вопрос не в прошлом, не в том, что вы когда... Все, все вы это когда-то вцепились вместе с зарождением мыслительного процесса. Потому что здесь вопрос не просто об осознанном эм, принятии да, такого решения, а здесь вопрос... Ведь это со всеми произошло вне зависимости от принятия этих решений или нет. И здесь бессмысленно смотреть на вот эти вот волны на поверхности, они у всех свои. Все, что мы можем увидеть это посмотреть на глубину всего этого. Вот эти вот волны поверхностные, они создаются мышлением. И именно мышление было, если можно так выразиться, причиной зарождения вот этой вот внутренней, второй ложной личности, которая стала затмевать вот это вот чистое, настоящее. Здравствуйте. Можно, да, вопрос? Да. У меня как раз вот то, что перед этим обсуждалось, по поводу, когда погружаешься в глубь себя и находишься в таком созерцательном состоянии, и, ну, как бы наблюдаешь все свои мысли, но потом в какой-то момент понимаешь, что приходит какое-то осознание, что и я — это тоже мысль. И бывало такое... Состояние, что ты понимаешь, что я, это всего лишь мысль, так же как и другие, это тоже всего лишь мысль. Соответственно, вот эта вся картинка, ну то есть есть некое осознание, что это все иллюзия, она существует с помощью мыслительного процесса и именно вот этих вот слайдов как памяти. О себе. Это есть вот это вот навешивание ярлычков. Да, но угу. вопрос в том, это же ну, все равно есть некое индивидуальное сознание, ну то есть некое индивидуальное сознание прикрепленное к я мысли, потому что вот в этом состоянии угу. пустотном, то есть это получается не ум уже это видит, а ну, об этом как бы нельзя ничего сказать, ты просто видишь, что и такое некое удивление, и шок, что я это тоже всего лишь мысль. Yes. То есть вот этот. И можно ли вопрос такой? То есть, можно ли, э, ну, знак равенства, так сказать, поставить то, что вот этот настоящий момент, живой, как осознание, это и есть э, сознание, но все же мы все равно прикреплены к какой-то индивидуальности, ну как к индивидуальному сознанию. Осознание, вот осознание себя ⁇ это восприятие источника через индивидуальность. Потому что когда ты есть все, ты есть это. Нет осознания. Нет так, и самоосознания. Не да. да, именно индивидуальностью себя, именно индивидуальным сознанием себя уже ты не можешь ничего сказать об этом. Да, да ты можешь только этим быть вот, так, так. вот э, когда понимаешь, э, ну, то есть умом интеллектуально это все понятно, но тем не менее э, все равно есть некий страх, что в оконцовке эта индивидуальность, она теряется или нет? Ну, вот, допустим, после того, как тело сбросится, да, вот это индивидуальное восприятие. То есть мы, по сути, угу. являемся пустотным восприятием, да. и куда мы направляем внимание, то и приобретает форму. Ну, как-то так. Нет? То есть или это вообще нами не... И, и так в том числе. Это немного более сложно. Ну, и так в том числе. То есть можно еще глубже куда-то уйти? Да. да. Ну, страшно. Или не страшно именно а, мыслительному процессу, а, то есть страшно. Непонятно, ну, страшно. Ну, ты... то есть, в принципе, тем, чем мы являемся, страшно не должно быть. Конечно. Понятно. Если говорить о сознании, то оно, наоборот, освобождается, идя вглубь себя. И если мы говорим о потере индивидуальности, мы говорим о полном растворении в источнике. Но, опять же, когда это происходит, и можно ли говорить о том, что это происходит по воле самой индивидуальности? Да, можем. Потому что абсолютное растворение индивидуальности оно происходит тогда, когда индивидуальная воля становится единой с высшей волей. В этом случае, если рассматривать этот вопрос с дуальной точки зрения, то мы можем говорить о том, что мы сами принимаем решение покончить с любым восприятием. Но это возможно при определенных условиях, только тогда, когда в индивидуальном сознании больше не задействованы никакие энергии, влекущие за собой то или иное следствие когда мы становимся абсолютно спокойны, абсолютно чисты внутри, вот. тогда мы естественным образом можем полностью раствориться, абсолютно потеряв вот эту вот индивидуальность. Но до тех пор, пока в индивидуальном сознании играют эти энергии различные, которые мы сами же будоражат люди да, вот, в течение проживания, опыта, эти же энергии, они и будут каждый раз вытягивать сознание из источника. Подобным образом, как каждого из вас вытягивает утром после ночного сна, точно так же будет вытягивать на другие жизни, пока вы их абсолютно не уравновесите. Вот еще такой вопрос. Если нет ну, самоосознания в источнике, что он один и одно, что существует, то получается, что зачем вообще все это? ему скучно? ну как бы это зачем? или зачем? тут такого вопроса нет вообще, зачем? просто происходит. нельзя сказать просто так, не просто так. нельзя сказать. то есть это невозможно никак понять и ну, понять всегда хочется какого-то окончательного ответа. Вот как вы сказали, уму, да? А невозможно это понять. Но. Невозможно понять. Так же, как и невозможно знать в действительности один источник или нет. И насколько этот источник, в который происходит погружение и растворение, насколько он конечен. Ведь отсутствие осознание не говорит об э, абсолютном ничто, отсутствие, отсутствие памяти не говорит о том, что не было осознания. Понимаете? Вы понимаете, о чем я? Когда, когда мы растворяемся в источнике, мы не помним этого, мы сливаемся с единством, но когда мы возвращаемся обратно в индивидуальность. Не имея памяти об этом, кто может дать уверенность, что ничего не было? Поэтому здесь вопрос, насколько наш источник конечен, как то, что является источником единого сознания, которое есть. Это никто не знает. По крайней мере, с точки зрения восприятия индивидуальности этого плана. Спасибо, Оля. Уже сегодня такой момент был, но он не первый. Допустим, я вот проснулась и думаю, никуда я не пойду. Буду думать, потом. <св> потом я вижу, тело собирается. И вот маршрутка, метро, двор, и во дворе стоит Оля.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 Да? Так вот уже оба отстраненно. Но пока ты будешь понимать, что это твоя ручонка, вот есть пространство, и там еще роллы на тарелке. Разделение, <св> да, вот еще <св> есть деление, там вот еще раз поделила. Да, значит, вот эта бутылка, это я, это значит, вот да. цветы, это я, да. это значит соседка, это я. Вот это есть. Это ты сама есть. же и делишь. Вот этот вот единый тортик на кусочки режешь. Да.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 Но без этого нет повода грустить. Нет. Благодарю. Он там, мужчина сзади, простой. Хотел спросить, сколько бы я не говорил, например, да, я есть сознание, что-то ничего не происходит. Или Здесь вопрос не в говорении, а в понимании. Я Потому я что, я что действительно говорить я. вы можете очень много, я. но если при этом вы э, не будете в это верить... А что должно произойти? Вы ждете фейерверков? Как бы фейерверк, Ваше ожидание чего-то препятствует осознанию того, что уже есть? А сейчас можно? Да, уже можете начинать. Это действительно все, это уже происходит, поймите, поймите, и только личность ждет э вот, вот отмашки. А вот сейчас, а вот вы мне скажите, что сейчас можно, я тогда начну. Вот, вот примерно то же самое. Да, вы можете оставлять какую-то часть своего внимания на внутреннем покое. Да. Вы можете, действуя в мире, понимать, что не отождествляться своими действиями, не отождествляться с человеком во время разговора с его проблемами, но видеть, что просто происходит это, это действие, и этот опыт. Наблюдение того опыта, который с вами происходит, оно как раз и позволяет оставаться в покое. Потому что наблюдение, оно как раз происходит из покоя. Когда мы наблюдаем, мы не отождествляемся. Здесь как раз речь об этом. И, конечно, если говорить о глубинном осознании, мы говорим о некой милости. Это действительно так. Но человек может максимально раскрыться навстречу к этой милости, оставаясь в настоящем и расширяя рамки своего сознания, если можно так сказать рамки вот этих вот концепций, которыми себя обрезали в детстве. Это называется самоисследование самопознания. Когда мы распознаем всю эту весь этот мусор, которые приняли за, на абсолютную веру, которые где-то увидели у кого-то захотели точно так же вот. а Что значит полюбить себя? Что значит полюбить себя? Через меня такое вообще не говорится. Да. Конечно, мы можем сейчас рассмотреть этот вопрос, но лучше спросить у тех, кто это говорит. Вероятно, речь о том, чтобы увидеть в себе то, что стоит за личностью. Потому что в себе мы как раз и не, не, человек не любит. Вот эту вот, это вот э, негативную личность, которая обижается злиться, кому-то причиняет зло. Вот. Но если мы видим, если мы смотрим вглубь, если мы смотрим на само сознание, вот здесь мы говорим о том, что мы э, не можем кого-то ненавидеть, но, кстати, и любить тоже. Мы просто это принимаем, что ну вот так вот есть. Также можно говорить о концепции полюби себя, как полюби себя в другом, увидеть себя в ближнем. И вот когда ты увидишь себя в другом, когда ты действительно полюбишь любое проявление этой жизни, тогда ты в нем увидишь проявление источника. И тогда ты перестанешь выстраивать вот эти вот рамки, границы между как бы собой и внешним миром. тогда эти границы они просто рухнут, тебе больше не от кого будет защищаться. И даже если тебе будут причинять там, боль, несправедливость, ты будешь видеть себя в этом человеке, себя, показывающего твою реакцию на это. И именно твоя реакция – негативное непринятие. Она и является той преградой между осознанием вот этого единства, которое творится. вот существует э, страх смерти а, причем э, когда-то я попадала в автокатастрофу и в этот момент страха не было на тот момент но в целом он все равно присутствует это получается страх именно отождествления когда ты отождествляешь себя с телом то вот этот страх и есть смерть а когда идет растворение ты осознаешь себя жизнью пространством то когда некому, нечему умирать? Вот, кстати, хороший вопрос. Любой страх он базируется на отождествлении с конечной формы. Вообще любой страх, в том числе и смерти. Это просто самый яркий пример. Потому что когда мы боимся, мы, чего мы боимся? Мы боимся потерять конечное. Потому что бесконечное, вечное мы не можем потерять. Когда мы являемся этой вечностью, там нет места страху. Потому что нам не просто нечего потерять, на субъектно-объектном уровне, но нам нечего потерять и в пространстве времени, да? как что-то, как себя. Но как только сознание начинает отождествляться с чем-то конечным, например, также люди могут бояться потерять другого человека, ребенка там так далее, Но это сплошь и рядом очень много страхов. Любой страх базируется на вере в конечную форму. Любой страх. И как только вы чего-то боитесь, вы можете сразу же распознать, кто боится. Сознанию бояться нечего. Оля, а может тело, бояться? тело может бояться, но эм... Конечно, это инстинкт самосохранения, это на генетическом уровне. Но тем не менее важно заметить, что первопричиной тела является сознание. И вы, будучи первопричиной, можете просто это наблюдать, не поддаваясь этим животным инстинктам. Все. Это нормально. Если есть страх, это может быть нормально. И это более того, даже если... Это, это тем более нормально, если мы любим кого-то, правильно? Детей и так далее. Это вот все вот одна каша. Но другой вопрос, понимать при этом. Это игра формы, осознанная? Или полное отождествление? с формой внутри игры. Любой страх это игра. Это игра ума. И любой страх, он вот опять же это все вот об одном. Это, он базируется на мыслительном процессе. Как только вы это наблюдаете, вам нечего бояться. За исключением инстинктивных вспышек. Но это единичный случай по сравнению с тем, как много страхов человек в себя принимает в течение ну, вот жизни, дня. Но как только человек начинает наблюдать мысли, он освобождается не только от иллюзорных концепций, но также и от страхов. Потому что очень часто именно мысли диктуют то, что человек чувствует, то, чего он боится, чего ему как будто бы нужно бояться. А что это обычно? Что это обычно? Это будущее. Будущее. И вот здесь мы как раз и приходим к тому, что любой страх — это в прямом смысле слово «движение ума», потому что он зациклен на концепции будущего. Если вы будете Пребывать в настоящем вам здесь нечего бояться. Вам сейчас есть что бояться? И даже если вы себе придумаете, что вам есть чего-то бояться, если вы допустим, возьмете микрофон в руки, то опять же при распознавании даже этого страха в настоящем вы увидите, что в его основе лежит иллюзорная личность, в которой нет ничего. Реальный для страха. Реального основания для страха. Холидз, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы ну, хотел рассказать. Я пробовал ЛСД, ну и у меня как будто это вот переживание, ну похоже, очень случилось. Потом через некоторое время я очень хорошо чувствовал жить, ну мне было как бы свободно, легко. Потом в моей жизни случилась такая ну, трагедия семейная и вообще как бы очень трудно было, как бы ну сложно. Там, со всех ну, сторон жизни. Потом я как бы, ну, как бы, что ли, не захотел смириться с этим, то, что так вот произошло. Подумал, панель пропал, и еще раз попробовал, чтобы, ну, успокоиться, чтобы понять эту вот, да, легкость этого состояния. И так получилось, что, ну, не очень все хорошо прошло, и как бы на следующий день у меня... В течение как бы, уже двух лет очень такое состояние огражднное. Ну, я постоянно как бы, чувствую страх, боль, апатию и всякие такие панические атаки. И, ну, как будто жизнь я не контролирована, она полностью бессознательна в таком плане. Как бы, ну, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы это прекратилось сейчас, например? Увидеть проживающего это. У тебя происходит зацикливание на уме, который таким образом вот вцепился вот в эти вот эмоции, в эти состояния психологические. За счет полного отождествления с этим ты это постоянно испытываешь. У тебя произошло закрепление той ситуации. И ты просто да постоянно это. Но важно понять, с кем, кто это все проживает. Даже если говорить о, как о каком-то прошлом, кто это все переживал в прошлом и где сейчас здесь место этому прошлому. Оно есть лишь как. Эм, Иллюзия, как вера в виде каких-то образов в твоей голове. Но здесь сейчас нет никакой причины для этих эмоций. Их источником являешься сам. Только ты их порождаешь, а не кто-то извне или какая-то неудачная ситуация. Понимание того, что ты сам это и творишь, оно как раз выводит за рамки подсознательного давления этого. Подсознание — это то, что мы не видим, то, что мы не хотим увидеть. Но подсознание, будучи одним из, одной из областей сознания, оно всегда под сознанию. Вне сознания не может существовать ни подсознание, ни надсознание. Вне сознания ничто не может существовать. Другой вопрос. Может существовать подсознание, но вами как индивидуальности не осознаваться. Но как только вы выходите из поля индивидуальности, становитесь сознанием, вы видите все это подсознание. Это не где-то в черном ящике у кого-то там зарыто где-то. Нет, все ваше подсознание содержится в поле вашего сознания, просто вами не осознается, не осознается потому, что вы в это просто не направляете свое внимание. Как только вы направляете в это свое внимание силой своего побуждения, устремления, это раскрывается, потому что это есть вас, вы, есть, вы как сознание содержите это подсознание. То есть, как только я направлю свое внимание, вот туда это прекратится? Это уже прекратилось. Этого уже здесь нет. Ты питаешь все эти эмоции за счет цепляния в прошлое. Но здесь этого нет. Здесь ты можешь увидеть, что это всего лишь скрытые умственные тенденции, которые бегают по кругу внутри твоего сознания. Но как только ты видишь весь этот бег, он останавливается. Подсознание работает до тех пор, пока мы его не осознали. Как только человек осознает какие-то подсознательные программы, а увидеть мы это можем через свои негативные эмоции, как раз к чему мы опять возвращаемся, да, вот как эм, уныние, тревога. Как только мы хотим понять корень этой эмоции, вот здесь мы направляем свое внимание в подсознание. И именно поэтому мы говорим о том, что как только эм, человек начинает устремляться в настоящее, mm -hmm. в осознанность, именно здесь все подсознательные, концепция начинают сами растворяться просто потому что энергия которая захватывалась мыслительным процессом высвобождается это огромная энергия и она просто идет на очищение сознания от всей этой иллюзии От иллюзий, которые в действительности не существуют, которые в действительности каждый человек сам в себе творит и все. У вас еще вопрос был? Нет, просто... Спасибо. <смех> Оль, ты сказала про волю. Если еще есть время, я предлагаю посмотреть на, на то, что это. Ты сказала, что если воля индивидуального сознания совпадает с волей источника, света, Про волю индивидуального сознания еще можно понять, но тут, в моем понимании, это сильно связано с умом. То, что есть в воле источника, и если она вообще. То есть если какая-то направленность или какое-то представление о том, как это должно быть. Ну, вот, ты можешь немножко раскрыть это, о чем это. И как понять, что воля источника сейчас совпадает, то есть идет через тебя, а не это какие-то концепции или программы, искажают это и выдают ну, вот, зацикленную какую-то реакцию. У вас есть ответ? Когда... Индивидуальное сознание стремится к внешним объектам. Мы всегда говорим о некоторой личной воле. И, собственно говоря, это, это иллюзия личной воли, конечно же. Вот. Но именно она подпитывает движение ума, которое и создает это отделение внутри единого. И Это, конечно же, иллюзия. Но именно эта иллюзия, она создает внутри вас тот опыт, который необходимо прожить. Без иллюзии личной воли вами ничто не сделается. Все просто сядут. В худшем случае перед телевизором. В лучшем – просто на небо смотреть. Все, а где опыт? Человек может десятилетиями сидеть в пещере, но если он будет этими десятилетиями, он останется наедине вот со всей иллюзией внутри себя, не проработав ее. Поэтому важно понимать, что эм, вот эти вот внутренние побуждения, мотивы, они также являются и. Эм, побудителями к тому опыту, который должен вами прожиться. Потому что без этого устремления к определенному опыту, соответственно, все просто останутся в некоторой инерции. Так вот, и вопрос был, у единого есть идея о том, какой это должен быть опыт, или какое-то изначально, какая-то направленность, или как оно происходит? Пусть так и решает условное индивидуальное сознание. Я посмотрю, как они поиграются, если оставлять это разделение. Нет, потому что все уже произошло. И происходит лишь иллюзия проживания из прошлого в будущее. Но с этой точки зрения мы можем говорить о некотором плане, да, за большой буквы, Когда все уже есть одномоментно и прошлое и будущее. Когда мы знаем, каким будет будущее, другой вопрос, что будущее не статично, потому что мы говорим о э, очень сложной структуре. И мы не можем это запихнуть да, в, в какие-то ограниченные концепции, сделав это или черным, или белым, или все по моей воле, или все повыше. Я буду сидеть, она все за меня сделает, все проживет. Какой смысл вообще что-то делать? В том числе и устремляться к себе. Это метание из крайности в крайность создает внутри себя ум. В действительности все действительно посередине и непостижимо для ума с точки зрения описания этого механизма. С точки зрения трехмерной реальности, это все намного сложнее. У вас вопрос? Да. Вот как стоит, что... Замечательно. Опыт проживания. Ну, вот. Дело в том, что это все. Эм... Ваш вопрос основан на статичности. Вот эта концепция, о которой мы говорим. Ну, да, Если На основании себя, когда я только родился. Давался телом. Застывшая структура с той точки зрения, что эм, абсолютно живое сознание отождествляется с этой застывшей структурой. Да, да. На самом деле это даже не один опыт, о котором мы говорим, который человек должен прожить. Это действительно… Эм, Человек через иллюзию личной воли также творит свою жизнь. Поэтому здесь, здесь нельзя говорить, не просто трудно, а нельзя говорить о некоторой статичности. И опять же, если вы погружаетесь вот в такую вот апатию да, и безвкусие, важно понять, что... Чья это игра? Я понимаю, я понимаю, что я не могу из этого выйти. До тех пор, пока вы будете ⁇ Я не могу ⁇ вы не выйдете. Вы играете, вы сейчас как ум, как ум говорите, что не можете выйти. Но как ум вы действительно из этого не можете выйти. Вы можете... Выйти, как сознание, за рамки этих игр. Будучи фигурой на доске, вы не можете избавиться от доски. Понимаете? Вы можете только, став доской, освободиться от роли той или иной фигуры. Освободиться условно. Просто будете наблюдать эту роль. и все. Но важно понимать, что вы не фигура. А вот эту вот апатию испытывает именно фигура. И опять же, вот это вот негативное проживание внутреннее, оно как раз и основывается на том, чтобы эм, отождествление с этой ролью отодвинуло вас подальше от настоящего. Понимаете? Просто что? жить не хочется и все. <говорит> а что вас беспокоит тогда? Не беспокоит, что... <говорит> <говорит> <говорит> Бессмысленно? Шагните за обеспокоющегося, и вы увидите, насколько великим смыслом наполнен каждый миллиметр всего сущего. У меня такой вопрос. А вот когда происходит реализация, да означает ли это, что ну, как бы, воплощение уже как такового на, ну, не будет да, после этого? То есть человек уже не, не будет воплощаться. То есть есть ли в этом как бы, некая такая связь? По-разному, отчасти. То есть это какой-то выбор или нет? Это от чего зависит? Это уже, это уже выбор жизни с большой буквы через данное индивидуальное сознание. То есть это все-таки не связано одно с другим, да? То есть реализация, если происходит, то есть может быть и так, и так. Да? По-разному. По-разному, mm -hmm. да. Но совершенно не обозначает какую-то конкре конкретику, что у всех именно так. Потому что э, существование не ограничивается только осознанием этой реальности. А вот опыт, он как бы стирается после реализации? да? То есть получается, что весь опыт всех, так скажем, реинкарнаций, да, он стирается? Стирается отождествление с этим отождествление. опытом. Но как бы память память есть и может быть даже более яркой, чем до, потому что нет никаких преград, это все видно на поверхности. Но другой вопрос, нет просто уже отождествления с этим. В то время, когда раньше человека как раз вот эту вот иллюзорную личность, по сути, строит опыт, отождествление с опытом, когда эм, мы создаем некоторую личность, энергетическую структуру внутри сознания и наделяем ее определенными установками. Например, если меня предали, я больше не должен никому доверять. Да? Если меня обманули, я больше не должен кому-то верить. Ну и так далее, так далее. Тут по жизни вообще все можно обойти. Но когда мы перестаем это делать, когда мы перестаем навязывать да, вот эти вот себе все эти концепции, без, без прошлого вы абсолютно чисты. без взора назад вас ничто не тянет, вас, ваш груз, который вы тащите на себе, за которого вы страдаете, вы за него цепляетесь сами, потому что здесь в настоящем этого нет, это есть еще лишь как концепция. Подсознание, оно, конечно же, оно питается за счет Вашей эм, неосознанности. Что такое неосознанность? Когда сознание отождествлено смыслительным процессом, который в большинстве случаев завязан на прошлом или будущем. Когда человек находится в настоящем, он осознан, и он обесточивает подпитывание подсознания. Как раз про это и говорим. А вы вот сейчас вот в том, как будет уже реализованном, вы видите уже все, весь свой опыт, да, так скажем, одномоментно? Он периодически, это не видится, это уже, это... этого очень много, чтобы это постоянно как-то, это может открываться при взаимодействии с какой-то информацией из прошлого. Но осознанно это смотреть нет, никак, нет просто ни побуждения, ни интереса. Ну, это периодически может открываться вот, естественным образом, но целенаправленно и уж тем более постоянно находиться в осознании опыта, осознания дуальной реальности нет вообще никакого интереса. Точно так же, как нет интереса э, верить, допустим, в игру своего персонажа компьютерного, да, когда вы уже отошли от, от компьютера. Это глупо и бессмысленно, правильно? Mm -hmm. То же самое. Спасибо. У меня, собственно, нет вопроса. Я хочу сказать, что указатели, как ты сказала сегодня вначале, они очень хорошо мне помогают. Все это действует, все это можно почувствовать, но об этом нет слов, действительно. Вот. Большое спасибо. Еще два слова. Ты как-то сказала, что тебе в руки не попадалась книга, где бы об этом писали. У нас есть такой. И это не, это не случайно, что мы собрались сегодня. Сегодня выходит новая книга. Виктор Олегович Кулибин замечательный современник, и он пишет и да. тоже дает указатель мое движение, суда в том числе. оно началось с его книг. Mm. Я всех поздравляю с выходом книги Виктора Олеговича в том числе. Желаю получать удовольствие от этой замечательной русской литературы. Вот. Друзья, скажу сразу незнакомым. Нет, нет, нет, Не я знаю. просто последние полгода, наверное, твои соценки слушаю по многу в день, вот. вот. А про, про Пелевина, ну просто от всей души для всех и для тебя. А, Пелевина? Пелевина, потому да. что... Он начал духовные книги писать? Ну, -то, только об этом, только об этом. Ну... Для меня вы, на, а, на примере психоделических средств не очень, не очень глубоко почему? <свят> было. Почему? <свят> вот как раз был вопрос про, про психоделические средства. Так и, и про итог вот их применение. Он же, он же как, раз, он как раз высмеивается это замечательным образом. И это же все очень смешно, то, что он пишет. Ну, это замечательно, и что глубоко. у вас есть любимый автор. Ну, поделился тем, что есть и, и еще раз хочу поделиться Как замечательно меняется жизнь э, Моя жизнь Благодаря тебе Спасибо Кто хочет? У нас на сегодня уже время Ой, Да, пожалуйста Друзья, хочется вам пожелать напоследок, пожалуйста, помните о себе, что бы с вами ни происходило. Знайте, что вы можете оставаться в покое, что бы с вами ни происходило. Как, в каком бы там офисе вы ни работали, или на стройке, или еще где-то, всегда, даже если у вас какая-то перепалка, вы можете оставаться в покое. И даже если произошло временное отождествление с негативными эмоциями, отождествление ситуации, ничего страшного. Это уже в прошлом. Как только вы это увидели, вы уже в настоящем. И все, что нужно, это только не кидаться в какие-то сожаления или эмоции. Это оставаться вот в этом чистом настоящем, которое всегда с вами есть. Помните, что прошлое и будущее – это всего лишь концепция, которая привносит страх, тревогу. В настоящем вам нечего бояться. Помните об этом. Спасибо. Спасибо.